Друзья, если вы задавались вопросом, а зачем вам переходные кольца с одного объектива на другой, вот ответ зачем. Например, у вас есть камера Sony, а у ваших друзей, либо у вас, завалялся объектив от другой системы. Например, вот такой вот от Nikon. Есть возможность поснимать на него, поставив его на камеру Sony. Для этого есть специализированные переходники. В данном случае нам понадобится переходник с Nikon на Sony. В первую очередь мы говорим крепление Bayonet объектива, а потом камеры. Давайте соединим вместе. Делается довольно просто. С одной стороны подсоединяется объектив, и уже все вместе, как обычно, любой объектив мы одеваем на камеру. Все готово. Минусами будет несовместимость объектива с камерой. В дешевых переходниках нет электроники, и у вас не будет возможности управлять автофокусом, либо изменением диафрагмы. Для этого вам надо позаботиться о том, чтобы у вас диафрагма менялась на объективе, а кольцо фокусировки вы будете крутить сами. Давайте попробуем сделать кадр. Снимаем мы, как правило, в ручном режиме с такими объективами, смотрим на результат. Все прекрасно работает, можем использовать уникальные старые объективы со своим характером, интересным боке и интересным функционалом на современных камерах. Как правило, на беззеркалке можно поставить все, что угодно. А теперь вы знаете, зачем переходные кольца под оптику.